Песня, эта песня тоже не вот, она тоже появилась на берегу Мюссера, прям вот, а берег там удивительный, там очень много камушков, таких, это, «Куриный бог» называется, на который можно желание заказывать, прям вот много, вот. и, конечно же, мы каждый год привозим мешок камней домой, и там удивительные люди собираются, Называются они Кукумбиани, место, которое условно существует. Страна, в которой эти люди живут, называется кукумба mm -hmm. Вот и когда люди знакомятся, сразу понимаешь, что вот свои есть такие вот общества, в которых ты появляешься, понимаешь, что вот это вот мои мои люди. Вот об этом собственно песня называется "Мы становимся ближе". С каждым днем, с каждым часом незаметно и тихо, простая друг в друга, Постепенно не слышно, Как соленые капли одного океана, Мы становимся ближе, Растая сквозь время. Достачило бесконечное море. Дима. Дима меня очень выручил. Он выучил две мои песни. Но участвовал я... во всех смертельных номерах. И участвовал во всех смертельных номерах.